В возрасте 17 лет Стефанос в первый раз вышел на футбольный газон в официальной встрече в футболке зеленого цвета, цвета футбольного клуба «Панатиакос». Сразу же со своим дебютом он стал самым молодым игроком, выходивший за «Панатиакос». Стефанос Капина родился 18 марта 1994 года в Афинах. По происхождению он албанских кровей, Потому фамилия этого вратаря не греческая. Капино начал заниматься футболом в школе любительского клуба Аэтас. Прежде чем тому исполнилось 13 лет, за 17 тысяч евро оказался в школе Олимпиакоса. Да-да, именно Олимпиакоса, злейшего врага Панатиакоса. Капина два с половиной года пытался впечатлить тренеров детской команды. Однако те же не стали его подписывать, и после этого он переходит в стан злейшего врага. 17 сентября 2011 года, уже имевший славу по выступлениям на юношеском уровне, Стефанос дебютировал в основе Панатиакоса в матче против Атромитоса, где в самом дебюте встречи был удален основной голкипер Арестис Карнецис после чего на поле вышел Капино и застолбил за собой место в основе. В ноябре все того же года главный тренер сборной Греции Фернандо Сантуш вызвал его в расположение сборной страны и дал возможность дебютировать матчи против сборной Румынии. Таким образом, Капино стал самым молодым игроком в истории сборной Греции. В Греции, за исключением Антониуса Никополедиса, никогда не было голкиперов хотя бы хорошего стабильного уровня. Капитан дает возможность предположить, что этого осталось ждать недолго. Юный вратарь обладает всеми качествами, дабы вырасти в игрока высокого уровня. Что можно отметить в игре Стефаноса? Он довольно прыгуч, Плывает на публике, совершает такие прыжки и растяжки, будто собирается взлететь. Для такого роста, если добивать еще и прикучностью, то получается смесь для закрытия всей площади ворот. Вообще, Капина достаточно рассудителен и мудр. Как для своего возраста, так и позиции. Обычно молодые голкиперы примечательны красивыми сейвами, реакцией и прочими вещами, позволяющими в будущем рассчитывать на него всерьез. Но Капина, такое впечатление, готов играть довольно высоком уровне уже сейчас. Для Панатиакаса это уже не просто будущее, а настоящее. Стефанос уже своей стабильной игрой привлек внимание известных клубов, таких как Интер, Милан, Арсенал и Манчестер Юнайтед. Если его прогресс продолжится, то Капина долгие годы будет голкипером номер один для Греции, да и в более серьезных чемпионатах может себя проявить. Вратари в Греции особая вещь не только в сборные, но и в клубах традиционно возникают проблемы с игрой голкиперов. Посмотрим на него и пожелаем ему удачи.